Трейдинг Volume терминал приветствует вас. Мы первая платформа по комплексному анализу реального рынка фьючерсов CME, Fords, Eurex, ICE, Акции Nice и Nasdaq, а также акции валют с биржи Moex. Мы используем профессиональный подход в трейдинге и анализе информации с мировых торговых площадок. С помощью ТВТ вы сможете моментально устанавливать правильные уровни, как тысячелетний чертист, добавлять к ним любые профили проторгованного объема и видеть, где был реальный баланс по активу, объем, это топливо рынка. Вам доступны различные виды графиков. С помощью кластеров, бит-аск-фильтров и кластер анализа вы сможете смотреть рентгеном внутрь того, что происходит в любой свече. Кумулятивная дельта покажет вам перевес покупателей и продавцов на рынке. Дивергенции подскажут работу алгоритмов и не развод ли это толпы. Внимание! У нас доступно еще 5 видов дельт. И мы научим вас, как с ними работать. Коррелятор – лучший инструмент для свинки среднесрочных трейдеров. Арбитраж, парный и спред трейдинг теперь доступен вам. Есть готовая стратегия. Используйте! HFT-объемы – это крупные и быстрые цепочки сделок. Даже в одну миллисекунду показывают алгоритмы маркетмейкеров и других серьезных парней. HFT покажет тебе срыв стопов, останавливающий и проталкивающие сделки по рынку умных денег, что однозначно поможет в поиске идеальных точек входа и выхода из позиций. Открытый интерес, он покажет вам, вливают ли новые деньги в актив или происходит изъятие ликвидности. А сот дадут вам 100% верную информацию и понимание, куда стоят хеджеры, фонды и мелкие трейдеры. Это информация от комиссии США по торговле фьючерсами. Они сами подают туда эту информацию, и это реально крупные игроки. В ТВТ доступен и анализ опционов, потому что нельзя анализировать, смотреть только на кусочек рынка. В виде фьючерсов опционы неотъемлемая часть этой финансовой системы. Семь опционных индикаторов доступны сразу на одном графике с фьючерсом. Smart Money – так называют торговцев опционами. Профиль среднего объема – это уникальный инструмент трейдинг Trading Volume Terminal. С помощью него вы сможете определять, когда реально закончится движение цены, потому что выдохнутся участники этого движения. Теперь всегда онлайн. И теперь не надо постоянно пялиться в монитор. Например, настроенный на большой объем сигнал всегда повесит вас о том, что появилась возможность для отличного трейда. И вы сможете найти подтверждение своей идеи и обсудить ее в нашем чате вместе с другими трейдерами. ТВТ может быть всегда на готове и под рукой. В одном месте у вас есть доступ не только к графическому отображению торгов, но и к объему торгов на бирже, к опционным сделкам и правильным необходимым экономическим данным. В платформе вы найдете и сможете совместить как самые обычные инструменты технического, так и объемного и кластерного анализа. Хочешь быть на шаг впереди? Trading Volume Terminal – это первая платформа для комплексного анализа реального рынка и успешного трейдинга. Торгуй как профиль, а мы поможем тебе во всем разобраться.